Так, тихо. Победа! Да нет, блядь, серьезно! Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, ты канал Axelix Games. Мы продолжаем с вами играть в Darksiders 2 The Native Edition. Мы дальше вместе со смертью ищем. Э, ищем одного из судей. Всего у нас их должно быть три. Давно уже не играли. Надо найти три судьи. А зачем я сюда пошел? Пора тебе что-нибудь найти. Капец, я дебил. Мне же в ту комнату надо было. Нам нужно найти трех... Э, ну, там, не судей. Э, правителю мертвых нужен свой суд мертвых. И ему нужны его как это не князья а, как их правильно назвать как их обозвать так чтобы не обидно было короче его кинты все так и будет забыл их ими не князья как их блядь, на языке вертится Трое его, кто? Кто, кто, кто, кто, кто, кто трое? А живитель Фарисириса. У меня смертей 29 И все 29 смертей от несчастных случаев В сражении ни одной Ладно Короче, там получается Как его тро трое правителей Его Вот так будет правильно сказать Так, мне нужно было на второй этаж Правильно? Я здесь остановился на втором этаже Вот сюда мне нужно Вот, это уже больше похоже на правду. Смотри. Все, оживите, победите фарисира. А, мы дошли уже до первого. А, так это и есть фарисир. Ебаный в рот, сынок, иди-ка сюда. А, так я ему почти урон не наношу в этом... А почему ноль урона? Почему ноль урона было? Сука, больно. Я не наношу урон... Н... Сука! Я не наношу урон заклинаниями. Тихо, тихо, тихо. Казнь... Спиничь. Мне нужно больше ярости. Казни, казни. Блять. Я ему очень много урона наношу. Он, видимо, не воспри. А, нет, не во... Восприимчив. Нормально все. Ему очень больно. Так, отойдем, отойдем, отойдем. Аккуратно. Недостаточно ярости. Аккуратно. Попили, попили, полечились. Сука. Сука. Больно! Есть. Ой, хорошо. Ты сдаешься? Мы его не убьем. Да. Тогда я отведу тебя к твоему королю. Я в твоем распоряжении. Отлично. Все, так у нас все нормально получилось. Отлучение. Чтобы вызвать бессмертного лорда, используйте отлучение в круге, приз... в круге призыва. Бессмертные лорды могут проходить через решетки и взаимодействовать с предметами. О, -о, -о, -о. прикольно. Я поведу А, подожди Я его вызвал, ну Из праха я Как хочешь Вот так, что ли? Да, вот так Нет, стой, останься там Бля Такое ебануто управление Я поведуюсь ну иди туда как прикажешь. Значит теперь я выбираю пистолет Нет стоп Крюк И все? А то есть есть такой вариант что я могу его с собой забирать Правильно? Смотри там то сверху какое то препятствие есть ну не препятствие А вот туда Вполне себе можно было бы А, нет, там просто гроб Так а мне не нужна рука, получается Я вот так вот спокойно и бегу. Все, пошли А, это я его с собой забрал Все, супер, теперь куда? теперь наверх а, наверное четвертый так теперь куда теперь куда теперь куда теперь наверх но больше некуда это не, или это не выход? А, ой, так стой, это не выход А где выход? С другой стороны, да? Нет, не с другой Или с другой? Да, выход с другой стороны Чтобы отправить бессмертного лорда к предмету, подсвеченным зеленым. Но это понятно. Здесь ничего не подсвечивается зеленым. Соответственно, на выход. Почему эта подсказка до сих пор висит? Надо идти за следующим. Только я не знаю, где он находится. Но красиво да красиво и необычно вот и выход мне кажется что по звуку там уже кто-то где-то да видите дверь открылась благодаря лорду мне придется идти как громко это было. Мне кажется, мне без аптечек никуда. Вы хотите подраться или что? ребятульки ребятулечки нету больше никого так теперь куда вот теперь я могу здесь пройти потому что у меня есть бессмертный лор правильно Ага. стоп Надо же выбрать сначала Смотри, он может и за да, пойти. Как прикажешь. То есть они спокойно взаимодействуют. Хорошо. Что там сверху? О, нифига, я забрался. Так, вон сундук. Ну, а скорее всего дальше это мой... Ебать, что это было. Скорее всего дальше я могу просто спуститься. Отлично. Лорд со мной или мне нужно его забрать? Я не понимаю, почему до сих пор подсказка висит. Да, я забрал его, все хорошо. В общем, мы находим Троих Так, светлый лабиринта душ Запад, восток, север, север Мы находим троих прислужников Шип Вижу Что-то вижу Хорошо Сундуки, как говорится, надо собирать. Там не только сундук, он еще и камушек. Так, слазь. Так, пистолет. Теперь можно вниз обратно. Вот урон мы не получаем. то от падения в плане урон не получаем. Зато при малейшем падении... Ой, падении. При малейшей драке меня просто пнут как собаку. Так, куда дальше-то хоть по карте, если глянуть? Нужно в шип. Ну, потом, наверное, вот город мертвых и гробница вершителя. А, лабиринт судьи душ. Вот и он, вот и он, вот и он. Я бы предложил, я думаю, туда можно сходить будет Погнали Куда сейчас нас отправят Да, на шип Ну, пошли Да, вот еще одна гробница Такая же дверь Ну, спредивай Поговорите с вершителем А, то есть возможно мне даже не придется с ним сражаться Вот так выглядит вершитель С топором Он красавец конечно Он такой как, как боевой маг На самом деле выглядит в этой, этой робе Чтобы вызвать бессмертного лорда используется отлучение в круге призывания Бессмертные лорды Но это я знаю Так а где круг? А вот круг Из праха я возрожден Давай погнал А он не может со мной пойти? Пошли О, может, круто Да, он сейчас пропадет Бля, нечестно получается Так-то он мне сейчас нужен Я вижу круг вон с той стороны Мне нужно будет лорда поставить вон туда Хорошо Я ж не просто так лорда получил, правильно? Значит теперь время загадок ебучих Надеюсь хоть сражаться с ним мне придется Твою мать <coughs> Вот это я предлагаю на обратном пути все сделать Потому что у меня будет уже их двое Мне будет попроще Пока что предлагаю двигаться Косы это хорошо Бля, опять какие-то упыри только мертвые А, так он за меня сражается еще. Будут самостоятельно атаковать ваших врагов. Все супер. Мне нужно больше ярости. И недостаточно ярости. Больно, блядь. Бля, я сейчас могу умереть. Бля, тихо, тихо, тихо. Ура! Нахит-поинты закончились. Так что я открыл. Я теперь могу пропрыгать на ту сторону. Но и я могу сейчас своего лорда отправить вон туда. Как прикажешь. Ага. Хорошо. Смотри, там внизу есть... Вот эта вот штучка. пошли вниз попробуем да. пойдем посмотрим просто что там будет не смогу ли я вообще туда пройти потому что мне нужны аптечки у меня нету ни одной и это все очень печально и плачевно может закончиться Да, видимо, смотри, он откроет только когда у нас будет... Их, у меня их будет двое. Видишь, когда будет двое. Бля, ладно. Пойдем назад. Я думал, я смогу лутануть сундуки. Смогу лутануть в сундуки. сохранить. В сундуках смогу лутануть что-нибудь полезное. Он идет? Да, он идет. А это что валяется? А, это то безделушка. Хорошо, я спускаюсь вниз. И двигаю на себя... Вот эту статую, чтобы перелезть. Правильно? Ну а как? Или я не допрыгну до нее? Я же правильно делаю или нет? Да, все правильно Нацелившись на бессмертного лора Нажмите, чтобы он принял обычный вид Тоже, блять Какая-то херня Он у меня 14 уровня, кстати Всего лишь Еще один свиток лабиринта душ Лабиринта сузи душ Ну пойдем дальше Он сейчас будет без меня Точнее я буду без него А мне нечем лечиться Так, сейчас будет разговор У меня нет времени на таких, как ты, всадник Я выслушиваю просьбы мертвых, а не проклятых А как насчет просьбы твоего повелителя? Я служу ему даже сейчас, несмотря на то, что он наградил меня за службу вечными муками ты покинул вечный трон. Здесь тоже есть потерянные души, которые хотят предстать перед судом и отправиться в город мертвых. То есть видишь, они благое дело делают. В бродят три неприкаянные души. Найди их и приведи ко мне. После того, как я чищу их от прошлого, то выслушаю просьбу Костянова, Владыки. Зачем Нам нужно выслушивать просьбу умерших? Для того, чтобы душа могла попасть в город мертвых, ее тайны должны быть раскрыты, а жизнь оценена. Все дело в прощении. Без него душа будет слепа и бесцельно бродить по этому миру. Прикольно. Найдите первую душу. Хотя она там в башне. Три башни, три души. Три босса, правильно? По-другому может быть не может у нас что у нас получается? Смерть в душе? Блядь, ну да, ну да, конечно, как же иначе. Кто это такой? Так, немножко здоровья я набрал себе Бля, ни хера себе улича здоровье. А ты не оху... Тени сплетаются А почему такой жирный? 16 левела Хорошо, нормально Я надеюсь это единственная преграда на моем пути была Не хотелось бы повстречать что-то помощнее Но я думаю самое сильное здесь это боссы Из праха я Неужели вот эти мне владыки вот так вот просто подчиняются как хочешь. Он может пролететь просто, нет? Да, он может просто пройти через стены Неплохо, я еще и цепляться за него могу. А как сюда попасть? Так, сюда. Как прикажешь. А я думаю, он не поднимется. Подожди. Блять, он не поднимется. Да, я тоже так думаю, что лучше вот так сделать. Так, это поставить фонарь. А бросить его как-то можно? А, стоп. А, все? Понял. Так, фонарь в статую. В статую на направо! А, подожди. Все правильно. До да, баночки можно, пожалуйста. Мне ничем. Мне нету здоровья, мне нечем лечиться. Я, кстати, пропустил сундук. Очень так скрытый. Карта? Карта. Карта нам нужна. Так, теперь нам в ту сторону. Ну, крути. Все, и этого отправляем сюда долбоеб ты меня называла долбоеб он полетит туда да полетит все кайф я так понимаю это только первая часть этих загадок Хотя вроде как спереди Простой подъем наверх А я был внизу Я был внизу Так, тут сундук есть Опа Реликвия хага... Хагана Это барана по-моему отдавать нужно все, залазь, погнали. Мне показалось или кто-то рычал? Не, тут вот рычал. А, склет в этой клетке Рычал. А как до сундука тогда добраться? Я так понял, мы его просрали. А вот и душа. Да-да! Так, подожди, я очень оперативно так с ними справился Все, пожалуйста О, хорошо Так, снизу был сундук По-моему, с этой стороны Да, вот он Баночку Пошел я нахуй, правильно А не баночку Почему мне банки не дают, они то выпадают, когда вот у меня их 5, банок выпадает по 3 сундука, по 4, по 5, по 6, сейчас ни одной. Какого хера? Я успею? Успел. По-моему сюда. Успел Давай, давай, давай, давай, спускайся оперативненько. Ну локации и загадки с каждым разом все веселее и веселее. Кстати, заметил, питпоинт это пуловые. Несмотря на отсутствие фласок. И очень странно, что можно только 5 носить. Но это непрактично. Почему нельзя больше сделать? Так. Первая есть. Суд грядет. Вечно не бояться. Да, люди, мы всегда Пусти боимся Найдите вторую душу Ну, башенка со второй душой выглядит тоже нормально Зато вот башенка с третьей душой, посмотри на что похоже На пиздец она похожа Можно не надо? Дайте банки, пожалуйста Че за херня? Вот реально, когда у меня их 5 штук Там выпадает из 3 по 4 штуки Из сундука Класс Да-да, конечно, блядь. Больше с нечем заняться Уклон, уклон, уклон, уклон Хорошо Это кто-то А тебе больнее Сука Тихо Бля, хорошо, что у этой косы криты большие Очень большие криты Да откуда вы, блядь, выладите, а? Надо его молнией зарядить, подожди-ка. Сейчас мы его молнией зарядим и начнем гасить. А теперь вот так. Да, блядь, не, ту не туда. Так, минус один. Тихо. Минус второй. Блядь, что? А как мне нахуй с ним сражаться? Баночка, баночка, баночка, баночка, баночка, баночка. Угу. Так он рыгает, это я понял. Если есть замок, то должен быть ключ. Логично, друг. Недостаточно ярости. Так, а то он горит или что с ним? Точно, я же могу поджигать Мне нужно А, я застрел В нем Ну иди там, развлекайся, иди за мной Мучитель Сука я Это было так неожиданно Сейчас мы его тихонечко Одолеем Вот это я уклонился Вот это я уклонился Какой-то пудж, блядь Вот реально, это пудж Худж, блядь, из Больше ярости. Недостаточно ярости. Я, Мне сейчас показалось, что у него полное здоровье, блядь, было. А что из него выпало? И все? Я за босса получил нихуя. Наебись. Фиолетовые косы получил. Так, надо заключем уйти. Ключ, понятное дело, еще надо найти Хотя, если все показывает правильно То ключ должен быть где-то здесь А скорее вон там Нет, стой, я ж тебя призвал Иди на туда я Давай, погнал как хочешь. Тихо, тихо, тихо. Он меня чуть не скинул вниз. Ты там, блядь, не шевелись в своей клетке. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я на изоленте просто добежал. Смотри-ка, страница книги мертвых. Какая? Десятая страница, десятая страница, десятая страница Подожди, мне нужна перчатка Я только что собрал 10 страниц, я пойду отдам их Ульгриму Так, это раз, не знаю что это Это проход здесь открылся? Это проход здесь открылся. Я могу спрыгнуть там вниз. Не знаю зачем. Ой-ба. Мне нужно больше якости. Ладно, ребятки, сейчас мы с вами потусуемся. Тихо. Мне нужно больше ярости. Тихо. Тихо. Тихо. Сука! Маленькие проститутки костяны! То есть я сражался против босса без банок А тут меня сейчас загасит просто кучка ссаных скелетов Мне нужно Нормально Нормально, нормально Все, пошли Сундучки, сундучки, сундучки Вот здесь скорее всего будет ключ кто он? Посинок ключ. Сука, я же уклонился. Нихуя себе. Вы там рычите, блять Сука, у меня нет выбора. Иначе они меня сейчас просто загасят. Все, Перенасосы Так, смотри, я могу выстрелить там вон в ту штучку. Ага, надо в нее еще как-то попасть. А я могу это О, там фиолетовая шмотка упала Сохраняйся Сейчас мы заберем души Дойдем до Вульгрима Отдадим ему страницы Посмотрим, что он нам даст взамен Меня интересует Там, где сейчас стоит моя душа Там есть сундук Правильно? Выход сюда. Там, где стоит моя душа, есть сундук. Это раз. Да, вот он. Что-нибудь крутое? Нет, синие ботинки. Да лучше бы ты мне уже банок дал. Так, реликвия это год. Так, ухожу. Ухожу, ухожу, ухожу. Ну смотри, вон там еще не сундук остался. А, я просто его пробежал. Смотри. Опа. Банки. Мое уважение. Банки нужны. Хорошо. И мы добежали здесь очень красиво. Да ёбаный в рот, сколько можно. Мне а, нужно а куда делся еще один? Все отлично Все отлично Так, скорее всего здесь будет следующая душа Потому что в прошлый раз она тоже была в башенке Только наверху башни была какая-то Говно какое-то было Так, барану нужно отдать реликвии Вульгриму нужно отдать Страницы книги мертвых Так, сюда наверх Хоть у меня и пистолет в руке Охуеть Я не знаю как я это сделал Подожди, дай-ка на всякий случай перчатку возьму. Так, вот и душа. Забираю. И сейчас кто-то появится. Смотри, проверяй. Ебать. Еще один. Охуеть ты, блядь, нихера себе! Как вы видели, сколько ходок нежисть не мне наносит? Сейчас мы, блядь, вас накажем, суки-проститутки! Тихо! Тихо! Уклонение, маневр в руку Сейчас, блядь, я тебе сделаю... Такое больно, блядь. Тихо! Отлично. Минус ходок. Остался один ублюдок. Второй появился. Тихо! Но... Ой, и новый уровень. Так красиво получилось с добиванием. Ой, даже баночка выпала. Какая прелесть. Сундук? А где сундук? Ой, вот это я хорошо зашел. Монеты, блядь. Одни монеты. Ты не кряхти, ты все равно урон не получаешь. Так, душа у меня в левой руке. Точно, он же хочет сделать свой Сам С вам сделать свой суд мертвых Смотри, а здесь-ка есть дверь А, блядь, это же к третьему этому угу. Даня, ты долбоеб Так, вершитель Люди Вечно не Узри свою жизнь Я же надеюсь, он их не уничтожает А, как и сказал, отправляет Последнюю душу Ой, что-то мне кажется, не к добру это Мне кажется, сейчас с каждым разом все сложнее и сложнее Сохраняйся Или нет? Призывай. Из праха я возрожден. Блять. Ты не так шея не хрусти? Это же генерал, по-моему, да? Пиздюк ты, а не генерал Видите, говорит, убейте садника То есть не он меня убьет, а он просит кого-то, блядь. Хер ты, блядь, моржовый Ну-ка, иди сюда Оху на твою броню вообще От слова совсем Все? Пошли на первый. Или это есть первый? А, это есть первый. Я понял. Мне нужно наверх. А это, видимо, мой выход будет. Или нет? Или сначала сюда? Мне нужно там, где я смогу пройти. Да, это первое. Сначала сюда. Как мне там спуститься? Ладно, пойдем с той стороны. Давай сюда. Бля, опять по стенам бегать. Так, вот я появился с другой стороны, правильно? Кажется, я не сделал самое главное. Да, я не сделал, блять, самое главное. Ну, пошли назад. Мне надо было его поставить так, чтобы он сделал э -э отступ. Блять. Я не долетел Короче, я как только здесь поднимусь наверх Я все, я все понял Так, не сюда, а над ним надо стать Вот туда его надо отправить И теперь та дверь откроется Вы понимаете Какие тут загадки Это же просто охуеть Что поехали дальше А я уже приехал я надеюсь, мы ограничимся просто вот такими вот загадочками. Надеюсь. Так, под водой ничего нету? Увы и ах. Здесь что? Там тоже вода. А, это... Это тоже самое. Так, а вот и третья душа. На удивление, пока что... Ну что меня ждет в этот раз? Ну да, да, да, конечно, как же так. Сначала ты подойдешь к выходу. Сначала я подойду к выходу. Хранитель костей. А как мне с ним сражаться? А, я понял. Хорошо. на самом деле изи. Как изи. Но это по крайней, мере, по крайней мере гораздо легче, чем то, что у меня было до этого. Вот правда. Так, давай-ка уходим, уходим. Так тихо, победа? Да нет бля, серьезно. Я же с подобной чушью уже блядь сражался. Достаточно Так, ну это изи Но слишком много боссов на квадратный метр Все, победа Ситира Рузанова Выглядит очень неплохо ну, я думаю, хуйня полная Все, мы уходим Там что у нас? Страница, окни для мертвых есть угу. Еще одна Так, у меня есть десятка Я предлагаю сейчас пойти Отдать себе Отдать душу Можно и свою, в принципе Я прыгал, я видел А как я ее пропустил первый раз Она, получается, прямо подо мной была я ее просмотрел вот это ты мудила Даня Так первый этаж Видите порча добралась и до царства мертвых То есть она везде То есть вот этот бывший нефилим Он везде Ладно А лабиринт судьи душ, это вообще обязательное место или нет? Мне кажется, туда не обязательно идти, но я бы, я бы сходил, чтобы посмотреть, типа, ну вообще, что там такое. Что там интересного. Так, последняя душа. Суд греет. Ну это получается суд душ, да? Смерть на суде душ. Люди. Вечно не бояться. Узри свою жизнь. Не на суде, а в суде получается. Мы закончили, твой повелитель ждет тебя. Я его вечный слуга. О, какой он, да он похож, знаете на кого? Он похож на Мэйзиса из Резент-Ивилла. Ты сошел не на той остановке, Нефилип. Возможно, ты всадник, но я повелитель мертвых. Это Твой кто? Твой король призывает тебя. Этот мир теперь принадлежит порче. Ничто же Бля, у него не два клинка крутых, крутых, классно. Ты недооцениваешь меня. Тебя не защищает сила печатей. Ты не переживешь даже самое легкое испытание в нашем. А ничего, мире. что двое, двое твоих ублюдков, блядь, арены. уже у меня. Это всего лишь игра, блядь, и всадник. Есть и другие испытания, предназначенные для наказания. Хорошо. Поговори с голосом Золотой Арены. Спроси о если ты выживешь, мы поговорим снова. Так, третье задание и... уже повеселее. Так, гробница вершителя выполнена. Я предлагаю сейчас на полную карту пойти. Смотри, в змейном пике у нас предметы общего назначения. Ой, а где Вульгрим? Вон золотая арена. А где Вульгрим? Как Вульгрима найти здесь? но ну, это, наверное, он и есть. Предметы общего назначения в змеином пике Ну пошли попробуем Да, давайте Все, этот следующего мы уже оставим на следующий раз Получается мы отправимся на золотую арену Ну, это не может не радовать Это, я думаю, довольно таки интересно будет Да, по-моему, когда мы бегали в прошлый раз в змеином пике Здесь был торговец Здесь был торговец, здесь был Вульгрим. И мне интересно узнать, что нам дадут. Первое. Сохраняемся. Так. Могу предложить кое-что новое, если у тебя есть деньги. Продать. Подожди, а как мне отдать ему? Продать Вульгриму. За 20 монет! А, костяной ключ. Гробницы в кузнечных землях, чтобы найти там спрятанные сокровища. О, А я знаю, какую. Это зеленый ключ. Я понял. Реликвия это гора. Реликвия Хагота. А, это все остеготу нужно носить. Хорошо. Хорошо. Нет, косы творцов я не хочу продать. Одержимые двойные косы. Но у меня у, косов, у кос творцов. А, подожди У меня вот эти... Какие у меня сейчас косы? Сетира Рузанова Купить Что-нибудь смогу купить? Не, не хватает двадцатки Да, да, стоп Зелье у него есть Зельев нету Ну все, тогда нам с ним больше не нечем говорить Мы сохраняемся Сейчас заходим в свой инвентарь и смотрим на новые предметики у меня где-то вот эти косы правильно косы творцов нет у меня где-то вот эти руки хаоса Да. крит шанс плюс 20 крит урон плюс 200 процентов вот это топ дальше здесь что секира рузанова Расщепление Тут просто много урона, да? У нее Много медленного урона Но это не то Мне кажется крит шанс В плюс расщепление Это гораздо лучше будет Давай так оставим Дальше, броня, по броне что-нибудь выпало? Сопротивляемость, опыт, крит урон Упал? Нет, не хочу Одеяние шипов это на мне и так одето. Правильно? Правильно. Фиолетовые перчатки. Защита, крит, сила, опыт. Защита, опыт, находимое золото. Я вот эти одену. Так, из ботинок. В принципе норм. Вот это. Так, все. Ключ. Вот этот костяной ключ. Я знаю где его ставить. Мы туда сбегаем, посмотрим.